Представляю вам продукт компании «Супротек» – долговременная промывка двигателя. Этот продукт, разработанный в нашей компании, прошел длительное испытание на эффективность и безопасность. Продукт фактически представляет из себя очиститель, который состоит из специально подобранной смеси растворителей и триботехнического состава. Кроме того, этот продукт может являться как бы помощником основным триботехническим составом компании «Супротек», в частности на первом этапе очистки. Если в процессе очистки вы обнаружите, что давление масла в системе автомобиля падает, вам немедленно нужно заменить масло, масляный фильтр и продолжить процесс очистки. Это означает, только одно продукт работает. Продукт абсолютно безопасен, он совместим со всеми видами моторных масел и может применяться на любых видах двигателей. Настоящая зима пришла в Петербург, сегодня минус 15, но солнце светит. И это значит, что самое время обработать очередной автомобиль, Составом Suprotec сегодня мы будем обрабатывать автомобиль Daihatsu териус Вот он перед вами. Эта машина не то чтобы боевая, но прошла несколько серьезных марафонов, в том числе ралли-марафон «Шелковый путь». В режиме assistance на ней работают журналисты, фотографы. Пробег автомобиля чуть больше 120 тысяч километров. И за 200 километров примерно до замены моторного масла мы обработаем этот автомобиль составом «Долговременная промывка двигателя» процесс обработки очень прост и занимает совсем немного времени с этой задачей может справиться любой автолюбитель инструкция на банке мы прогреваем двигатель до рабочей температуры собственно что мы сделали мы его уже заглушили затем перемешиваем содержимое банки встряхиваем в течение 1 2 минут открываем масло заливную горловину затем заливаем содержимое банки в масло заливную горловину ну, собственно, обработка завершена. Как видите, она заняла совершенно немного времени. Сейчас нужно совершить поездку 20-25 минут. И не забудьте через 200 километров поменять моторное масло и фильтр. Долговременная промывка двигателя от Супротек предназначена для очистки масляной системы двигателей, как бензиновых, так и дизельных. Она не содержит активного кислорода и абсолютно безопасна для сальников и прокладок. Один флакон промывки рассчитан до 7 литров масла заправочной емкости. Долговременная промывка заливается в маслозаливную горловину за 200 километров до смены масла и плавно, мягко вычищает всю грязь в масляный фильтр. «Супротек. Добавь в жизни».